Всем привет! В этом видео пойдет речь про Одис сервис, а именно про тест исполнительных механизмов и адаптацию. Но перед этим маленькое лирическое вступление сделали мне выговор по поводу того, что пару роликов пустил я без озвучки, так что исправляюсь. Вот. И второе, спрашивают по поводу ремонта, ролики закончились? Нет, не закончились, ролики будут продолжаться просто сейчас в пещере, в которой я ремонтирую машины поломался ядерный реактор и жду пока придет печка так что подписывайтесь на канал ставьте плюсики, видео еще будет много не только по Audi, по Volkswagen, по Шкодам. по всей VAC группе исполнительных механизмов. Нужен для того, чтобы, к примеру, починили вы вентилятор радиатора. И вам надо проверить, как он работает. И работает ли он вообще. Нажимаете на кнопочку, запускаете его отдельно от всего. Смотрите, видите, слушаете, считываете параметры. Для чего нужна адаптация? Адаптация либо дополняет какие-то функции, либо меняет какие-то функции. Допустим, включаете заднюю передачу, и дворник пошел ее лозить по песку, по грязному стеклу. Вот с помощью адаптации это можно все отключить, либо наоборот включить. Или рулевая электроколонка. Начинаете поднимать ее кверху, придерживаете рукой, она у вас блокируется. А вот в канале адаптации Можете скинуть Эту неприятность Чтобы она вновь Встала в рабочее положение Или любимая наша всеми Вибаста, Если на резерве топлива проехали 6 неудачных попыток Запуска отопителя Отопитель не запускается на резерве Топлива сделано как подстраховка Для того чтобы вы могли Добраться до заправки не тратя топлива на лишнее телодвижение. Залазите и в канале адаптации разблокируете. Вибаста начинает запускаться заново. Все каналы и тесты я вам показывать не буду. Потому что на каждой машине они в разных группах. Разнятся, разный набор. Но примерно самые жирные и вкусные для понятия, как это делается, я покажу. Зажигание включено. Подключение по шнуру. Идет подключение. Выбираем, допустим, группу «Двигатель». Диагностика механизмов. Можете вводить здесь. Если знаете, что вводить, можете сделать последовательно. Подача сигнала на блок дроссельной заслонки. Видите, меняется процент открытия-закрытия. Дроссельная заслонка в данный момент жужжит, работает, принимает открытое-закрытое положение. Турбонагнетатель. Актуатор называется в природе. Опять же, сейчас мы нажимаем. Он начинает ходить взад-вперед. Должное положение 80%. Фактическое положение, которое есть. Должное, фактическое. 20% должное, 20% фактическое. Образно говоря, если вы знаете, что и где, как смотреть, вот это расхождение должно быть не более... 2%. Допустим, от 80% 2% 1,6%. Значит, не должно переваливать за 81,6%. Или наоборот, в низшую сторону. Точно так же и с 20. Вообще, в идеале, чтобы эти значения били друг друга. Заслонки впускных каналов. Вихревые заслонки. Привод. То же самое. Смысл тот же. Вот короткий пример. Заслонки впускных каналов 2. Положение открыто-закрыто. По такому же принципу турбонагнетатель, по такому же принципу Вторые заслонки по этому же принципу дроссельная заслонка. Легкий пример. Второй ряд. То есть с водительской стороны. Тор тут -то нету. Блок свечей накала. Вентилятор один. Вот запустился вентилятор. Вентилятор два. Клапан рециркуляции, открытие-закрытие, точнее, ну, клапан n 290 который находится на ТНВД топливном насосе. Регулятор давления который N276 на топливной рампе в торце. В общем, таким принципом. заслонка рециркуляции когда впереди гаммаза маняет перекрывается вот, тестируйте по очереди заслонки конкретно в блоке климата. Допустим, берем вибасту. Включился насос, почему-то индикацию не отображает. Непонятно. Ладно. Вентилятор подачи воздуха зажужжал, свеча накаливания в вебасти, дозирующий насос топливный, слышно, не слышно, защелкал. Показывать на видео все я вам не могу. Потому что бегать и будет прерываться программа. Так избирательно. Для общего понятия. Так, что еще взять? обогрев руля и все запищал динамик, передний правый, в общем таким образом. Корректор фар. Ну, если в темноте будет видно на стенке, как фары опустились, то же самое. Электроника крышки багажного отсека. Запустите, у вас багажник откроется, закроется. Вот запищал Парктроник. Контрольная лампа включилась. В общем я думаю, доходчиво, понятно, объясню. В практически во всех блоках можно найти раз, какие-нибудь различные тесты.